Учитель начальных классов – это педагог, занимающийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста. Первый учитель является и педагогом, и воспитателем, и психологом в одном лице. Он помогает ученику адаптироваться среди сверстников и влиться в процесс учебы. Он проводит уроки по всем дисциплинам, организует развлекательные мероприятия, детский отдых и досуг. Учителя начальных классов работают в общеобразовательных учебных учреждениях, специализированных школах и детских садах, учреждениях культуры и дополнительного образования, частных школах. Миссия учителя – это создание условий для эффективного обучения, воспитания и развития личностных качеств и способностей ребенка на основе фундамента, заложенного природой. Близкими профессиями для учителя начальных классов в соответствии с профессиональными стандартами являются профессии – воспитатель, гувернер, дефектолог, методист, организатор, педагог, психолог, социальный педагог, учитель-предметник и няня к основным профессиональным навыкам учителей начальных классов относятся знание педагогики, психологии, особенности анатомии и физиологии младшего школьного возраста, умение проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс, умение осуществлять психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и их родителей, владение методиками преподавания учебных предметов начальной школы. Кроме того, в деятельности учителей начальных классов играют важную роль следующие гибкие навыки: порядочность, высокая ответственность и моральная устойчивость коммуникабельность, активная жизненная позиция, позитивные взгляды на жизнь, высокий уровень культуры. Основной вид профессиональной деятельности учителя начальных классов – это организация образовательного процесса в начальной школе. Учитель начальных классов должен уметь проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс на основе анализа и оценки достигнутого уровня развития и воспитанности детей. Организовывать методически обоснованный учебный процесс по всем предметам начальной школы. Обеспечивать достижение поставленных целей обучения и воспитанию младших школьников. Взаимодействовать с младшими школьниками. Изучать на основе наблюдений личность детей. Выявлять их затруднения и оказывать им содействие. Вести педагогическую работу с родителями. Требования к оснащению специальных рабочих мест для инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают Оснащение специального рабочего места оборудованием с учетом принципов эргономики. Механизмами и устройствами, которые позволяют изменять высоту и наклон рабочей поверхности Положение сидения рабочего стула по высоте и наклону Угол наклона спинки рабочего стула При наличии компьютера на рабочем месте также должны быть специальная клавиатура и специальная компьютерная мышь различного целевого назначения Требования к оснащению специальных рабочих мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках С учетом выполняемой трудовой функции предусматривают Оснащение специального рабочего места оборудованием, которое обеспечивает возможность подъезда к рабочей месту и разворота кресла-коляски. Пространство под элементами оборудования должно создавать условия подъезда и работы на кресле коляски. При работе за компьютером используется мебель, которая предоставляет такие же возможности. Перспектива карьерного роста учителей связана с повышением уровня педагогического мастерства, победой в конкурсах профессиональных достижений, подготовкой успешных учеников, в том числе победителей предметных олимпиад. Учитель может стать завучем или директором школы, перейти в руководящую работу в органы управления образованием. Также всегда существует возможность открыть собственный бизнес, по оказанию образовательных услуг. Профессии учителей начальных классов обучают в нескольких вузах Приволжского федерального округа. О самих вузах, об условиях приема и обучения вы более подробно можете узнать на портале ⁇ Инклюзивное образование РФ ⁇